Для приготовления мне понадобятся готовые бисквитные коржи здесь три штуки и белковый крем. Я буду использовать вырубки вот такого плана покупала в кондитерском магазине. Вместо нолика, вместо нолика я использовать буду просто круг. Вырезаю. Аккуратно извлекаю, так как бисквит очень очень хрупкий. С учетом того, что у бисквита равная толщина, то есть примерно сантиметр, и толщина вырубки соответствует высоте бисквита, то и вырубками пользоваться очень удобно. Вот такие получились бисквитные цифры. Я сейчас задекорирую подложку. И укладываю цифры. Поместила крем в кондитерский мешочек, обрезан уголок 0,5 мм. И отсаживаю крем. Часть крема окрашу в зеленый цвет. Возьму насадку 22, открытая звезда. И теперь буду отсаживать на первую двоечку, как бы рисуя елочку. Дальше часть небольшую крема окрашу в красный. С помощью черного либо серого рисует отпечаток лапки. Вот что получилось у меня в итоге. Пироженки очень простые, быстрые. Так что, кому идея понравилась, была полезная, пишите комментарии. Всех с наступающим Новым Годом! Всем пока-пока!